Приветствую вас, Интернациональная аудитория. И сегодня тема просеивания песка. Когда идет любая стройка, привозят песок, и любой камень, хочет, чтобы у него не было камушков, или глины там, в песке, или еще чего-нибудь лишнего. То есть Хочется делать быстро, качественно и хорошо. Что для этого нужно? Вот такая сеялка, как у нас. Мы уже показывали то, как нужно делать сыто, чтобы быстро работать каменщику. Вот я как-то проезжал там мимо и несколько раз видел каменщики ставляют сетку из кровати и начинают наяривать или, допустим, делают сыто, вот фракции вот такой приблизительно и начинают сеять там песочек для штукатурки или затирки. Вот. Так вот мастера, я вам показываю самый простой, упрощенный способ. Как необходимо сеять песок. Электромотор, старая бетономешалочка. Здесь, конечно, все это что-то снимается. С этой стороны мешалки есть отверстие 10 на 8. Приблизительно я показываю. Вы можете сделать и поменьше, и поуже, и хоть как. У меня когда бетономешалка крутится, все падает, весь отход, корешке они падают. Ветерка, щебень мелкой фракции 0,3-0,5 сейчас здесь ставим панерку, потому что пыль перейти на все. Чтобы сохранять, так сказать, всю эту пыль. Посмотрите, вот какая пудра получилась здесь. Пыль идет. Везде необходим песок сеяный. Заливаем отверстие, вот допустим, делаем мостовую. Делаем затирку. У нас много уходит песка. Если нам вручную, мне нужно там целыми днями, чтобы человек один работал именно сеял вручную с Почему мы сеем песок? Потому что у нас в карьерах существует два вида песка. Это альфа, вита. То есть альфа это песок который идет который на бетон, он покрупнее, вот такой какой у нас этот песочек. И вита это песок идет для штукатурки, допустим, для кладки камня, для кладки кирпича. В данный момент купили альфа для того, чтобы нам сеять, чтобы нам сеять и оставлять, так сказать, корешки для целей, допустим, детского городка. Потому что здесь даже ребенок, если падает, он не забивается, он чувствует себя нормально. Если вы босой ногой пройдетесь по таким корешкам, это тоже нормально. Он как бы колется, но как бы массажирует, когда идешь по нему, очень приятно. Ну и потом закрывает дно моря, которое, допустим, если каменистое, это насыпать такой песочек, где удобно заходить, выходить. Поэтому такие корешки, они хорошие для детских городков, для э, моря, допустим, бережок отсыпать, просто дорожки, если человек временно так делает. Поэтому мы сеем песок. И мы берем песок Альфу, для того, чтобы у нас получалось и корешки, и мелкий песочек. Света задает вопрос, не дешевле ли купить прямо магазина песок который необходимо ну я скажу такой песок вообще-то не продается мелкий именно сеянный. но вы, вы это и сами знаете по своим регионам если вам привозят мелкий песок в этом песочке однозначно и камушки и глина и чего там только нету почему вы и сеете и стоите с лопатой покажу сейчас как мы делаем с отходного материала сыто для просеивания песка колесо от мотоцикла второе колесо от мотоцикла Убираю спицы, убираю спицы, привариваешь арматуру в десятку через каждые 15 15 сантиметров поноварил, обкрутил сытом и также самым проволокой завязал. Также само колесо крепления оно крепится на болты. Я его могу свободно открутить, свободно прикрутить. И все это у меня держится за счет болтов. Ну, здесь замазал замазкой и все. И у меня хорошо работает сыт. Сейчас я вам покажу. Единственное, что необходимо знать, что вы хотите. Если вы хотите поменьше песок, допустим, чтобы быстрее проходило. Если вам вот эти корешки не нужны, так вы можете поставить побыстрее, чтобы выше было. Мы же ставим как, как можно ниже, как можно ниже, чтобы вот эту пыль от корешков, от Кто-то скажет, собираетесь с помойки какую-нибудь деталь, колесо там, допустим, от механаки или еще что-то, проволоку или арматуру. Все это необходимо, чтобы что-то сделать. Откуда это берется? Это все с помойки берется. Я иногда встречал, что и мастера берут с помойки стройматериал. Почему я заговорила о помойке? Потому что у нас вышло э, видео, как нужно делать ведра с канист, которые находятся скажем так на помойке отходный материал и что с него можно производить вот определенные ведра иногда люди говорят О, а зачем брать отходный материал если можно купить да конечно можно купить но этот материал он необходим потому что я там показывал что это очень удобно так все пользуются это бережет ваши руки ваш позвоночник я не встречал людей которые не используют отходный материал это мешалка это уже отходный материал я говорю что отходный материал она работает только в одной позиции, если ее начинаешь перекручивать, она начинает падать и лошадится само колесо, вот переднее это крепление чепунное. Вот я пытался там варить, но оно что не цепляет. Вот, Естественно, это все как бы менять надо для того, чтобы сделать с нее нормальную батарею шалку. Она уже потуставшая. И я решил с потуставшего сделать обновленную версию, чтобы она производила нам сеяный песок. Я вам сейчас продемонстрирую. Я вам показываю, как это делаем мы. Вот, допустим, у нас мешок 90-90, арматура 90-90. Поставили, одели мешок, все, у нас весь, так сказать, сеянный песок летит в мешок. Раньше мы немножко по-другому работали. Раньше у меня было вот только рыка и просыпался песок. Мне потом перебатаривать надо было лопатой в другой мешок, и терялось время. Сеем песочек. Все у нас получается уходит зима ну и песок влажный конечно но все равно селка сеет хорошо сейчас же мы упростили все это Насеял полный мешок эту мешок поднял вот вертикально этот каркас я вытащил поставил допустим вот здесь поставил другой мешок на мешалку и все, я дальше работаю. Я не теряю время, очень удобно. И даже если, скажем так, у вас много песка, вы можете позвать так сказать, крановщика, раз поднял, там переставил, или, допустим, любым погрузчиком, можно переставить такой мешочек и работать дальше. То есть, очень удобно, очень продуктивно, и для меня это находка. Что касается мотора, 1400 оборотов, один и 1 КВ, то есть 1100 ватт на 1400 оборотов. Как раз, сколько нужно. На самом деле, 1 киловатт хватает мотора, для того, чтобы он крутил бетонную шалку И он не быстро, не медленно, как раз, нормально. Я когда задавался этим вопросом, никто мне конкретно не ответил. Никто не смог этого сделать. Я же вам отвечаю. Итак, заключение. Мастера, зарабатывайте, состоятельные люди. Стройте из камня, стройте как мы, стройте с лучшими, потому что мы делаем лучше. Это не просто, вот я там хочу похвалиться, это действительно так и есть, потому что у нас бригада очень сильная, и мы можем строить в любых странах, в любых континентах, и вы можете работать с нами напрямую. Если у вас все в порядке с деньгами, значит мы с вами.